Так, добренького всем дня суток. Вот сегодня 10 у нас апреля, весна по полной программе. Тут как раз вот решили контент так чем-то наполнять надо, да? И как раз вот вспомнили, что это ж как раз то, что мы как-то в стриме упоминали. Это то, что дедушка вот эту вот хренотень тащил на плече для сравнения ладонь да, да, она? Видите, вот такая вот штука с какого-то этого самого эта стыковка с паровозов старых ну, вот, ну и собственно вероятно стали еще ну вот эти вот царские эти самые, потому что, ну да, ржавеет она, конечно, но и, и темнеет тоже ржавеет на стыках, ну на сколах, где ее бьют. То есть, возможно, еще чем-то покрывалась. Ну, то есть, еще какое-то качество. Лет ей. Ну, в общем, она старше, чем я. Вот такие вот пироги. Вот эта вот хрень. Это вот на паровозах было. Не на современных. А вот это где соединялись два. Вагона друг с другом, как это было, но ну, вероятно вот эта голова входила а сюда, ну, как и в том и фильме, суй палец, су су су палец. <су Вот отсюда а ж, наверное, наверное какие-то болты Туда, ну, да, ну, тут вот болтами это, она крепилась болтами крепилась. самому вагону, Кипец. к основанию, так сказать Вот так вот, ну а эти отверстия, это, наверное, для... Как они там называются? Ну, вот для... Ну, сюда наверняка масло втыкался. Пары, думаешь, само? масло? Да, я думаю, еще контролька. А, для блокирования. Такая. Палец большой для этого самого. Да, такая а, да. а это блокировался уже. И здесь. Знаешь, это на есть, цепочках да. они, наверное, У -у -у. такие, что-то были. Точно, И это. Контролька. Да. И точно это. Потому что есть с одной и с другой стороны. Это кто с какой стороны вагона подошел. Так. Ну, а задумывалось сегодня... Ну, вот да, для... основной... Ролик вот это ж. Запланированное устаревание. Ну мы даже когда-то снимали типа обзор на замечательные вот эти ну, это, кусачки. Антоха говорит труборезы. Ну в принципе да. Точил я его один раз и в принципе ну наверное не надо было. Вот. Но какое слабое звено. Вот. Здесь вот такая была заклепочка. Она классная, она продержалась очень долго. Активную фазу, когда мы там рубили, кромсали, блин, я не знаю, там миллионы, наверное, вот этих вот нажатий. нажатий вот Выдержала, да. Ну, я на нее глянул, сразу понял, что она слабая. Вот тут такая была толстенькая, кругляшок. А здесь такой слабенький этот самый. Ну, то есть хреновая... Хреново сделанная заклепка Но она стальная, она долго продержалась Вот, и вот на чем еще Вот это устаревание держится Все, они замечательные Чудесные, вот сейчас я буду показывать Как мы этот самый делаем, что это самое чтобы оно работало Достань, Достает вот эти Монотонная его починка То есть буквально плюнешь что я блин лучше пойду Новое куплю, ну, вот, чем вот это вот Париться с, с вот этой псевдопочинкой Да вот этот маркетинг и все такое прочее вместо того, чтобы сделать качественную эту заклепку, оно, блин, ну там не века, но условно говоря, дольше, чем про прослужит. Замечательно. Ну вот приходится так, приходится вот маздикаться, да? Берем у нас тут благо много возди. Делал эту я процедуру уже, ну, наверное, десятки уже раз. Все равно они перетираются, ломаются, гвозди говененькие. Ну, вот здесь как раз вот есть шляпка, уже хорошо не, не отпадет. Что там видно, я не быстро uh -huh. вот. Ну и там сколько надо примерно... Так, что-то теперь сдвинулось по-другому... Наглазик за это самое. Да, так удобно. Зубила. Зубила. Какое удобное, маленькое. Так, чтоб не стрельбануло. псевдо эту самую надо делать заклепку экономил же когда-то сделал из вот этого застатка неудобно но там застрает так вот. сделать бы конечно заклепку как бы настоящий но лишь что -то ее надо чтобы она была не, не железная более-менее чугунная это, стальная, это ж надо ее нагревать какой-то клепательный аппарат ну и вот собственно все гвоздь один жертвуется но на сотню-другую ну когда удачно металл хороший попадется нажать и срабатывает вот. когда-то пробовали мы болтик, вообще классно сделали Болтик, гаечка маленькая, конец болтика расплескали, долго держалась, перетерся болтик. Перетерся, тоже сломался. Эти я не видел, никогда они выпадают, я не знаю, что с ними. Либо они ломаются где-то на изломе, где их загибаю. Я не думаю, что они успевают перетираться. Я когда поглядывал иногда смотрю, видно, что вмятины, то есть начинают уже даже этот металлический железный гвоздь стираться вот ну, а наверное все-таки потом переламывается вот И такой вот короткий этот самый хендмейт. Да? на продление жизни потому что инструмент шикарный но как все в нашем мире целенаправленно вот. узкие места один маленький узелок вот этот ну, узел с... если вы с... думаете кто-то по наивности что это случайно нет это целенаправленно потому что вы видите какая форма как продумано под руку. Вот там вот эта резинка отслаилась. Мы как обычно да, да, ну, в этот раз черной изолентой обмотали. Вот, чтобы эта резинка, которая смягчает нажатие для руки. Вот. Поэтому, видите, вот такая космическая форма. да, вот, Обтекаемая. Все удобно. Очень удобно щелкать. Вот, буквально для руки такая бережное состояние, потому что обычными старыми советскими кусать в сотни раз да, тяжелее. Это, когда мы его взяли, это просто было фантастика, какая, как он все резал. Но чуть-чуть он, конечно, все-таки, да, уже притупился. Можно там под это, но подточить его, но все равно круто. Вот. Это хорошо, что, по крайней мере, его можно починить. Да? Вот. А если бы там в этом узком месте было или э, заменяемые детали, чтобы они шли, какой-то набор заменяемых деталей, как вот обычно бывают там прокладки для чего-то, вот, то это вообще цены не было. Или вообще из твердого сплава, чтобы это была Да, Нормально сделанная заклепка. Так. Ну, все. Да? Всем всего доброго. Всего доброго. Все ролик продлевайте жизнь всему чему стоит продлить пока пока